часа переходов Ой, Мину, минут минут минут двадцать и ляжет нахуй так бы вышел блять и два часа не надо вот они тогда тоже что с 34 закрывай я все взял Тут хорошее место да, тоже, блядь. опа на. Уже по и блядь, идут. Смотри-ка, вот нахожи на кем-то. и нахожи на кем, блядь. Алло. Алло. Идем, идем. Ну понятно, так у нас тут вот тоже след, ну, тут след возвчерашний, блин. Понятно. смотри, Ну я самый дальний встану по вскоре, всех стане мы. Ты пока пока, пост пока постой. Не, не двигайся. Почему? пода, ну, ты пока постой, не шевелись. Рацы-то включайте по Дам ответ. Ну давай, давай. Ставлю, ребят, на номере. Рядом федеральная трасса. Вася сегодня все исхожее. Лег оттуда получается идет. По свежим следам. Без собаки. Мужики стоят вот так. Туда. Ждем выхода зверя Следов очень много Говори, Леха подранил. Все равно. Так, ребят, Леха отстрелялся по лосью. Кровь. Между моим номером вышел Лехиным. Но расстояние между нами было, наверное, метров четыреста. Метров Я из-за кусов видел, лось, он стрелять не стал. Сейчас собираю, мужиков, все в крови. Вот он получается. Леха по нему да, все, обойму разрядил. Хочу, наверное, из 366-го. И стг2. Он побежал к асфальту, злость-то. Все, понял. Ты последний стоишь? Да, крови хорошо. Ты последний стоишь? Да, ну, забирай всех, выходите. Леха попал по нему, попал хорошо. Все в крови. Вот он, походу, вот Олег оттуда, наверное, пришел, вот так. Вот он шел. И Леха тут по нему начал стрелять. Вот где-то в этом месте. И он обратно пошел потом. Недалеко от меня. Ну и что, ну, что ребята. Алексей Лося приговорил. Сейчас подойдем. Ну, много раз стрелял. Он его, походу, первым зацепил. Ну, сейчас все точно. Точно узнаем. В деталях. Далеко еще ушел. Считаю, оттуда он куда ушел, да? Метров за 300 ушел. Кто где? На новичков видишь идет хорошо. На печальше, нет, да. Дядько, иди сюда. Да. Далеко ушел? Ну и на кравях есть еще выпить сегодня у нас. У меня три литра в машине. Ну я в Киров у меня заказали. Где ты? Ага. Так. Ну не надо было стрелять тогда, раз маленький. Нахуй стрелял. Бычок. Да нет нормальный, средненький. Бля, бля. Метров да, я его выставил, бля. Я хотел, блядь, сдвинуться еще нахуй. Ну молодец. Попал-то вон, блядь. У нормальный, Нормально нормально. И ведь раз привел, а попал. и вы. Отстой попал. Вон попал, попал блядь. Вот -то виновник торжества сегодняшнего, блядь. Идем на блядь. Я просто Бычок на облашеве ему переходить. Я видел его? Ну я видел уже, когда он обратно пошел. Я быстро Я первый раз его видел он по делянке, только ветки качнулись. Там делянка. Далеко. А, просто не выстрелил, не успеть был. Я его распутал да быстро. Я, я его увидел, когда ты уже по нему раза четыре на. Охоту. Я слышал, он слеж, слежки лежки скочил, а там кусты и в меня пули. Чего хороший? Можно он еще. Быстро шовлю. А видишь, когда без, когда без собаки идет Ну да. Я тебя коль надо почаще с собой брать. Тебя почаще, тебя, поча... тебя почаще надо брать, блядь, на тебя тялоси бегу. На меня было еще ближе, блядь, эти надо было. Да надо было всем тусовать Дал ли таких коров? С рогами. Да? Пищевой это. Пищевой Понравил. лосик. Ну, сыну, хоть руку пожми, блядь. Что ты еб твою? С полем, да, как говорится. Не скинул еще рога-то, А я такие они долго не скидывают. Так? Да. Кого там это. Давай фотографируем. Давай сфотографируем сюда. На... Кадром всех заговор... снимаем. Скоро все вы... будете в Ютубе. А что такого там? Так, сейчас погоди. Всех счастливые веселые лица. Сейчас будем разбирать тебя, товарищ костерчик надо в боку где-нибудь разжить там надо было и все вот там то нету его ладно пускай вон там разводи я вырежу так на вот ты меня снимай так вот сначала в ковш выпле потом Так возьми ладушку нет он Ну, ну, все, ребята, фото закрыто. Лицензию забор. Ось раз практически раздел, покажись. Поверни нас. Ну, как уебнут телом-то, как уебал я его сейчас. в забор. Я думал, все нахуй, бурьем его сломало. На снегоходе приедем, раз, заберем. Второй раз, блядь, промазал. На плохий разрубим, заберем на сторону. А а вот. Будьте здоровы, ножом, мужики. Да, С вами был Серега Всем удачи, всем пока. У меня он хулис похмеление. Давай!